Старомодно так, я такая думаю, вот именно то это место надо поднять, чтобы оно стало модно вот Вальяжно, ровненько дойти до кончика Вот это самое Вот-вот это супер-мода, теперь на моих глазах Привет, друзья, с вами канал Просто о красоте, я Таня И сегодня у меня такая идея нарисовать модную-модную стрелку это модная стрелка уже больше двух лет, мелькает то там-то там, то там. кто-то ее постоянно рисует на своих глазах. Естественно, это вызывало интерес, но я почему-то думала, что, наверное, у меня как бы сильно круглые глаза, вот как бы у них может быть немножко более кошачий разрез. И, ну, как бы мне нравилось, но Я всегда хотела попробовать, вот так скажем. И вот. Наступило время, когда там, улучшились условия жизни, и психологически я так успокоилась, и у меня появилось вот это опять желание экспериментировать, а что-то новенькое, вот. И я попробовала, и я решила, естественно, что я сейчас покажу это вам, и может быть кто-то из таких модниц, как я, захочет тоже такую стрелку рисовать. Я, я, у меня уже есть макияж, у меня есть тональная основа, у меня есть контуринг и румяна, и хайлайтеры, все на свете я делаю вот этой палеткой, видите, уже у меня. Дно просвечивает, скоро будем обновлять, ну может не очень скоро. Я использую вот эти наши любимые кисти для вот этих всех процедур, очень классные. И мы с вами что сейчас сделаем? Только стрелку, И потом я ресница накрошу Мы посмотрим заодно, как кардинально меняет, такая агрессивная достаточно стрелка, как она меняет образ. Значит, я возьму самый обычный карандаш. Например, вот этот карандаш очень хороший, то есть я беру какой-нибудь из этих. Значит, я выбираю коричневый цвет такой на ежедневку, как более универсальный, потому что я шутенко, шутенко. Вот я возьму вот этот хороший карандаш Reflame. он мне очень нравится, 42 418. И, значит, смотрите, какая фишка, очень сильно необычная. Потом, когда у меня получилось, это нравилось, я прям была в восторге. Значит, вот у нас нижнее века. и вот мы ставим там где точку, где оно заканчивается. Место, да, где она заканчивается. И дальше я веду линию, ну, как бы в продолжение линии нижнего века, я ее веду как бы кардинально вверх, вот так, не очень естественно, то есть так нагло вверх. Не просто вот тут внизу как-то продолжаю тут, потому что тогда угол глаза падает, будет некрасиво. А мы ее прям так подымаем. Сейчас будем это делать вместе. Это вот так. Сначала я делаю легкие, как простым карандашом, наметка, да? То есть я вот туда ее загоняю. Она длинная достаточно, такая агрессивная линия. Такое вальяжное настроение этой стрелки создается за счет того, что вот от этой линии до верхней линии стрелки очень широкое расстояние. То есть там конкретно ты зарисовываешь карандашом очень большую площадь. И тогда сдалека, когда мы отъезжаем, мы получаем вот такую измененную форму глаза. Такой специфический разрез и специфический вид. Значит, моя задача сейчас это верхняя линия, да, а потом мы зарисовываем то, что внутри. Тут вот эта форма верхней линии играет вообще главную скрипку. То есть, если что-то не так с формой верхней линии, то все, как бы, все погибло. Если вот, например, у меня, у меня вот она превратилась в какую-то вот такую выгнутую линию, и это провал. Линия должна быть не выгнутая, а вот отсюда, где начинается, так вот вальяжно, ровненько дойти до кончика. Вот это самая фишка. Поэтому я ее дорабатываю. Причем я это вижу, например, то есть когда я просто вот сейчас посмотрела ровненько вот так в зеркало. Ага, я вижу, что м -м, провал. Но, но, но, надо решать. И как решать? То есть я вот там где это как бы визуально вот она уже пошла вот это вот это старомодно. Так, я такая думаю, вот именно то, это место надо поднять, чтобы оно же стало модным. Поднимаю до тех пор, пока оно действительно не выйдет в такую почти ровную как будто бы линию. И все равно, видите, у меня как бы круглый глаз, вот он стремится постоянно вот, -вот к этой и, вот и изгибов. Но я знаю, что можно довести до идеала. Вот это уже ближе, но она такая массивная получается. Чтобы уменьшить ее массивность, в принципе, я вот здесь, вот здесь рано начала. Я могу чуть-чуть стереть карандаш, вот эту, как бы, высоту этой линии, да, и тогда она начнется немножко дальше и более глаже. Сейчас мы это тоже подкорректируем, потому что, ну, с первого раза, если вы будете делать, вам надо, как бы, немножко найти это место, да. То есть, если подтирать придется, ничего страшного. Я делаю это вот эта смывка, она очень крутая, потому что она очень легко растворяет косметику. Дотронулась, дотронулась, я ну уже все ушла. Потом вот это пятнышко надо обязательно за... запудрить. Ну пятнышко голое вот это место, да, где уже ничего нет, чтобы оно полностью сливалось со всеми остальными. Значит, смотрим. Теперь вот так напрямую, вот так опять вот так себе в глаза, до да, в зеркало. И теперь я могу еще приопустить кончик. И вот сейчас у меня получается вот эта форма глаз меняющая. Стрелка, смотрите, она не вот такая, не закрученная, она идет, вот как бы продолжает вроде как и верхнюю линию, и нижнюю линию, но сдалека глаз просто вытянут в миндаль. И если я зарисую сейчас вот этим карандашом это все дело.. Так, это будет то, чего мы добивались. Вот такая форма глаза. Никаким другим способом я ее никогда не могла добиться. Достаточно массивная вот такая штука, нарисованная карандашом, но с расстоянием между мной и камерой, наверное, 30 сантиметров. Вот. Вы видите совершенно вот уже... Другое настроение, да? другой класс и как бы другая у него форма. Он для меня очень новый, такой макияж. Естественно, знаешь, как все новенькое, я каждый день так раз. Когда вы работаете со второй стороной, нужно прям как художник постоянно сравнивать, да? то есть постоянно смотреть в зеркало, кончики, чтобы были на одной высоте, толщина, чтобы на одной высоте, то есть вы постоянно как, как на шаблон обращаетесь на первую сторону. Или можете рисовать две одновременно, понятно, То есть здесь начертила нижнюю, и здесь начертила нижнюю, сравнила, ага, нормально. Здесь нарисовала верхнюю, там и здесь от той же линии. Ну, в принципе, так куда вот даже удобнее. Вот, вот это супер-мода теперь на моих глазах. Вот эта верхняя прямая такая линия, да, и вот этот миндалевидный глаз, который, ну, прям вот реально поменял форму. И можно делать более массивную эту стрелку, тогда вообще будет такая, еще она более, как бы длинный, да, глаз в сторону. Еще мне нравится то, что она рисуется карандашом, и легко корректируется, потому что карандаш не подводка, с подводкой можно там как-то ошибиться, а тут карандаш раз, где-то подтер, как я вам показывала сегодня, и в принципе ничего не портится в макияже, то есть ты можешь продолжать ее дорисовывать, чего и вам советую, если вы этого хотите. Желаю вам быть красивыми и счастливыми, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, приводите своих подруг, и будем встречаться дальше, и пусть добро победит, всего хорошего, пока! Ага, из этих мы уже смешаны с формальными Что-то я вообще обнищала. У меня раньше была одна коробка с глазами, одна коробка с губами. Ну, окей. Вот. И черный цвет, он такой слишком радикальный, и только под настроение, когда хочется кому-то мстить Или... И вот сейчас... И вот... Да И вот сейчас у меня...